Привет, мое имя Клявина Ксения и мне 28 лет, 10 лет из которых я занимаюсь перманентным макияжем. Я вижу в нем большие перспективы, но об этом я расскажу в самом видеокурсе. А сейчас немного поговорим о том, что же это за курс. Этот курс предназначен как и для начинающих мастеров, так и для мастеров с опытом, которые всегда в погоне за новой для себя информацией. Мы разработали удобную систему пакетов, среди которых вы можете выбрать вариант для себя. Есть три пакета. Минимальный, средний и полный. И, например, вы хотите посмотреть выжимку из всего курса, и вам не нужны привилегии, сертификаты то, о том, что вы прошли обучение, доступ к видео на длительный период или там интерактив вы не любите. Это курс минимальный. Или вы считаете интерактив очень эффективной формой обучения. Вам нужен сертификат, вы будете выполнять домашние задания и хотите, чтобы их проверяли профессионалы. Будете пересматривать видео в течение полугода, еще вам будет выслан стартовый мини-пакет для исполнения, в процессе обучения, то пакет средний это для вас. И третий вариант ⁇ это обучение для продвинутых, для тех, кто относится к перманентному макияжу серьезно и хочет остаться в нем надолго. Доступ ко всем видео на год. Проверка домашнего задания и наставничество. Со стартовым пакетом вы получите машинку, пигменты и их вы будете юзать в процессе обучения на резине, что делает ваше обучение максимально эффективным. И состав курсов это теоретические и практические занятия, на основе которых вы получаете навык, с помощью которого будете зарабатывать деньги. Более того, вы значительно экономите. Если сравнивать онлайн обучение и офлайн обучение, то вы вы экономите минимум 20 тысяч рублей и две недели своего времени. Еще один плюс, вы обучаетесь в комфортной для себя обстановке, вам не нужно вставать по утрам и куда-то ехать. Конечно, самое интересное будет в последних видеоуроках, ведь там начинается практика и отработка. После этого вы будете мотивированы, готовы работать везде и всегда ради качественного результата. И знаете, наша школа клуб профессионалов всегда славилась тем, что после нашего обучения мастера начинали получать качественные работы, а соответственно и хорошо зарабатывать. Такие отзывы сопровождают нас на протяжении всех лет нашей работы. И кстати, пару слов о нас, о нашем коллективе и о нашей школе. Мы образовались 12 лет назад, наши идейные лидеры это Эльвира и Жанна. Эльвира это генератор идеи, сильный наставник. То есть, она может ходить по воде, она может передвигать горы. Жанна это стилист, имиджмейкер и интеллектуал. Человек тонко чувствующий и очень уважаемый в мире перманентного макияжа. Анна и Ксения. Это девчонки, что создали для вас онлайн-школу. Рептиме – это руководитель проекта. Та девчонка, которая направляла процесс в нужное русло и создавала лицо онлайн-школы. И красотки преподавателя прошу любить и жаловать, они готовы делиться с вами всеми своими знаниями, что имеют, и частичкой своей души. Татьяна, ее знания и способность структурировать информацию – это бесценный дар. Анжела любит делать брови лучше, и они отвечают ей большой взаимностью. И Маргарита воплощение сексуальности и женственности в перманентном макияже. Регистрируйтесь. До встречи на курсе.